приятного просмотра. Здорово. Привет. Сразу качество что-то подсело. Так, ну что, смотрим. Я себе наметил кучу задач во время нашего последнего созвона. Или, как правильно говорить, крайнего. Ну, я в ТВ не служил, хотя с парашютом прыгал. Можно не крайнего. Нужно и крайнего. Так, короче, получается. Я, я не понимаю, мне за что хвататься в первую очередь. Я вот это хотел с тобой сегодня по -по прояснить и как-то расставить у себя приоритеты в голове. Короче, смотри, вводные данные следующие. Вводные данные следующие. Что за прошлую неделю вы вот, нормально поработали и основную выручку, да, то есть, ну, прям там 80 процентов это принесли постоянные клиенты а, соответственно сейчас вы, вы, фото, типа, что делать, как работать с постоянными клиентами то есть ее нужно настроить в первую очередь для этого, значит, какие есть варианты а, первое, да, то есть это работа с базой то есть та база, которая у меня есть сейчас а ее нужно просто актуализировать а, ну, типа, понять вообще человек там будет ходить, не будет ходить, как он к нам относится, когда мы его ждем, если что, там, там, в марте, в апреле, в феврале, там, ну и так далее, да? или там, или в декабре следующего года. Это первое. Второе, получается, те, кто ходит, э -э -э, как же это сказать, ну, кто приходит к нам, да, кто popping. приходит, с ними работать на ресепшен, да, на ресепшен. И потом еще дополнительно им ну, там, держать, быть на контакте, так скажем. Mm. На контакте Это второе. Что еще? Как еще здесь можно как-то влиять? Ну, наверное, и все. Базу актуализировать, кто приходит на быть на контакте. Ну вот. Теперь, соответственно, второй момент, да, то есть новые заявки, новые клиенты, кто приходит. По ним, соответственно, у меня сейчас там девочки записывают, и там все нормально, но конверсия и записи в визит все-таки еще, ну, она уже лучше, но там еще надо работать. Получается, что для того, чтобы ее улучшать дальше, двигать, нужно работать в какой части, то есть нужно актуализировать скрипт. Возможно, какой-то добавить еще там надо будет, да, там и так далее. Второе, что нужно будет сделать, это подготовить э, э, раздатку. А, смотри, Серега, я тебе перебью по вот этому черновику, зади в э, задачи. Угу. Вот, вот эти вот твои постоянные клиенты, там, первые клиенты, они напрашиваются просто в один пункт продажи на самом деле, потому что они иногда дублируют друг дружку. Вот, да, и, да. Вот, и по сути-то тебе нужно ну, то же самое, эту, скрипт по базе актуализировать, чтобы этот админ их встречал. А, и по-новому, если у тебя все по старым, да, там 80% по старым пришло. Блин, то ну, какие показатели по-новому? То есть, сколько там заявок пришло, сколько записалось, сколько... Ну, то есть, вообще реклама, как там вообще работает? Ну вот о чем я мы понимаю. речь. Я говорю, за что хватно вот, у меня сейчас вот этот трой мыслей в голове, да, то есть он кружит. Я почему тебе написал, да, там с просьбой помочь мне разобраться, что-то так посидеть, поговорить, самому, во-первых, себя услышать уже какие-то ответы, да, то вы, вытащить. Ну, а давай да. Ну я помню же ты, у меня на да, это. В голове, сидишь. Смотри, ну типа работает сейчас вот эта база внутренняя. Вот. Да. Но как бы по любому надо надавить еще. Ну то есть, ну, то есть, если она идет, то как бы туда чуть-чуть надавить и по любому еще что-то будет. Вот как бы первая По любому еще, еще что-то будет. Вот у меня, соответственно, вопрос возникает здесь. Смотри, а, то есть либо сейчас мне заниматься вот этим, ну сконцентрироваться только здесь, либо сконцентрироваться нет, нет, только сначала... здесь. Вот она постоянных чувствую. клиентов. Ну вот, смотри, соответственно, если сконцентрироваться только здесь, то что здесь нужно сделать? Актуализировать базу. То есть здесь что, да? То есть какой по порядок? Скрипт, да, дальше обучение, а дальше что еще Акция. А там какая-то. Ну, чтобы было, да, там понятно. Дальше воронка. Ну, типа Вама, да, там статусы чтобы можно было ну не просто бесполезно там звонить а как-то прибраться там до да, вам ну, ну, ну, вот, и серым что еще ну все вот этот вопрос сейчас я раз, не я не знал, чтобы они какое-то количество там ну какой-то но ну, чтобы мы им вот это все даем <свист> да например и что допустим они там сегодня что-то сделали <свист> и они как бы могли отчитаться не позвонили там 50 человеком у нас там, например, 20 отказ ушло, там, совсем там, я не знаю, там 10 человек, 20 человек переложили, 20 человек записалось. Ну, очень такое. Да, понял. А потом тогда я уже занимаюсь, вот сюда перехожу. То есть потому что здесь идет найм админа. У ну, меня сейчас один админ работает, и как бы это не вариант, там, да, там ее сейчас нагружать. То есть, ну, она там работает здесь 10, 10 каждый день. Ну, Ну, короче, вот такая история. То есть здесь вот найм админа не нужен. То есть я уже вот вывел управляющего на тест. А вот у нее это стоит задача. Да, есть... ты ее все равно контроль. ты не думаешь, что она сейчас пришла и тебе спасет. Может быть, хотя и так и будет, но как бы ты все равно админа, блин, ты выжгишь вот этого, который у тебя же хороший админ сейчас. Ну, да, да. Чтобы он не вы... Ну прикинь, 10 часов каждый день, блин, может с ума сойти. Я согласен с тобой. Конечно. Хотя я так уже, я не знаю, 28 день работаю. Ну, ты же Что стал это? на путь предпринимательства, у тебя-то ведь совершенно другая история. У меня все намного интереснее и веселее. Так, ну ясно. Короче, я понял. Вот, а быть на контакте удалить вообще непонятная штука. Что это сделать? Быть на контакте это какая-то непонятная, давай какой-то мусор. Ну вот, ну типа админ, ну найм админа админом просто... Дней, а звонить для очередной записи. Вот. вот. Админа. Запись. админа пока не вот. будешь, пока не наймешь. И все, как новая приведет, пускай она как бы вот это помогает там как бы. Быстро. Да, да, да. Этих да, да. своих менеджеров на базу закинешь, они перед тобой начнут отчитываться, все, можешь полдня выдохнуть и потом на следующий день начать вот этих новых клиентов смотреть, что за хрень, почему. Может, у тебя просто старые активизировались, а новые у тебя как бы как обычно. Ну тогда все да, да. нормально ну, будет, потому что у тебя же затишье было там а, в январе. Вот. А, ну, как бы, может, у тебя, в принципе, а, новые, да. нормально. Просто у тебя всплеск постоянно сейчас. Но если они идут, ну, как бы у тебя же объем а, врачей, объем статистов и объем розницы обеспечит, ну, как бы, ну, ну то есть, можно заливать вот этих постоянных. Uh -huh. То есть, если они и так идут, я бы еще нажал, ну, таким образом. Как только вот это провернешь, по сути, тебе менеджер сказать, так звоните, ну понятно, там по скрипту, по акции, там еще почему-нибудь. Админу, там, вот, на, ну, нового нанял, говоришь, ну все, вот этих обзвони, которые после трех дней или еще что-нибудь, и попробуй там заменить вот этого текущего админа, да, чтобы та там пошла, отдохнула. Как смотришь, что ну, тут все нормально, идешь к новым клиентам. Там уже твоя вочина, это маркетинг. Вот, а потом это все замыкается на тех же менеджеров, там, а там уже все нормально, и контроль качества, и заявки, и вот эти статусы, и воронка, и план-факт, ну, то есть они по ним тоже перед тобой отчитываются, да и все. Так что, ну… Ладно, все, погнал, короче, да, все понял. В общем, сейчас сюда топану. Я тяжело просто, я сейчас тоже, вот, допустим, у меня тут есть клиент, личные встречи я с ним делаю, он недалеко от меня работает. Вот, а их трое еще собственников, короче, я устаю с ними реально, и потом еще прихожу, мне надо вот этих стажеров там собеседовать, тестировать, там еще что-нибудь. Ну и с людьми просто тяжело работать, поэтому ты высосан и все. Ну, потому что их, ну, плюс управляющего, ты говоришь, взял, с ней поработал, плюс админ смотришь там, ну, она не вывозит 10 часов, да, все равно тяжело. Плюс угу. менеджерами ты работаешь, плюс что ты там еще делаешь. Ну, короче, вот с людьми, с людьми, с людьми, с людьми, и поэтому устаешь. Даже если там все нормально идет, ты все равно устанешь, потому что много людей. Вот. но это закончится, потому что ты, ну, менеджера, скоро без тебя будут работать, второй админ найдется, и управляющий там тебя подхватит. <свят> а <свят> новый клиент это, в принципе, те же самые менеджера будут обрабатывать, а дальше уже на ресепшн, на, на ресепшене, вот все по, по технологии. Дыра, <свят> по мини, и потому что нет четких а, указаний по базе. А база, да, база даже без указаний начинает стрелять, чуть-чуть, мне кажется, там доработать и будет еще ну, как бы намного лучше. Ну все, воды, хорошо. Давай, все, погнал. Угу. Это лучше ну получается, Сергей, психологическая консультация просто нужна была. Ну да, давай. Хорошего для тебя. И ты там смотри, вот где мы с тобой задачи вот эти пишем, ты убери учет, потому что по учету у нас в принципе там все тип-топ. И оставь только вот эти продажи, и продажи лучше объедини в одно, чтобы у тебя не дублировали задачи. Воды, хорошо. Вот И зеленым там, какими то которые делаешь, сейчас админа дать задачу